Уважаемые дамы и господа, только что завершилась наша встреча с президентом Соединенных Штатов. Мы, российская сторона, удовлетворена итогами этой встречи. Встреча вновь подтвердилась, что Россия и Соединенные Штаты остаются надежными и взаимозаинтересованными партнерами. Нам удалось достичь целого ряда договоренностей по ключевым вопросам двусторонней и международной повестки. Принято совместное заявление, в основе которого наши параллельные инициативы по безопасному развитию атомной энергетики. Его главная цель – способствовать устойчивому и надежному снабжению этим видом энергии при одновременном снижении опасности распространения ядерного оружия. Полагаем, что это станет возможным при условии создания системы международных центров по обогащению, соединенных в единую сеть, и, разумеется, при строгом контроле со стороны МАГАТЭ. Не менее важно уделять самое пристальное внимание разработке инновационных технологий создания реакторов нового поколения. Самое продуктивное – проводить эту работу на основе широкого международного сотрудничества. Такие подходы в целом окажут позитивное, стабилизирующее влияние на ход мировых политических и экономических процессов. Мы также поддержали предложение Соединенных Штатов по глобальному партнерству в области ядерных, ядерной энергетики. Российская инициатива о создании многосторонних центров по предоставлению услуг в области ядерного топлива, ядерного топливного цикла и идея глобального партнерства в этой сфере хорошо дополняют друг друга. И мы будем совместно работать в направлении их объединения. Для достижения этого предстоит решить проблемы, связанные с условиями торговли ядерными материалами между Россией и Соединенными Штатами. Кроме того, мы выступили с совместным заявлением по борьбе с актами ядерного терроризма. Оно подтверждает единое стремление России и США бороться с этой опасной угрозой и открывает новые пути для общих действий. Наши страны, таким образом, демонстрируют решимость принимать самые серьезные меры по предотвращению приобретения, перевозки или применения террористами ядерных и радиоактивных материалов, а также самодеятельных взрывных устройств, произведенных на основе таких материалов. Не менее важно исключить любую возможность враждебных действий против ядерных объектов. Рассчитываем, что наша инициатива привлечет к себе должное внимание со стороны других участников группы 8 и выльется в конкретные совместные решения. Мы провели продуктивное обсуждение всего комплекса международных вопросов. Среди них и иранская ядерная программа, и положение на Ближнем Востоке, на Корейском полуострове, в других регионах мира. Вопросы урегулирования сохраняющихся конфликтов конфликтах в соседних с Россией регионах. Обе стороны подтвердили свою приверженность к поиску решения всех этих сложных проблем мирным политико-дипломатическим путем, намерены наращивать солидарные усилия в противодействии новым вызовам и угрозам. Показательным примером здесь служит наша совместная инициатива о проведении весной 2007 года в Вене политической конференции по партнерству государств, гражданского общества и бизнеса по противодействию терроризму. В целом, мы надеемся, что наши совместные предложения и договоренности станут хорошей основой для успешного проведения саммита Восьмерки. Зададут общую конструктивную тональность работе этого авторитетного международного форума. На встрече были подробно рассмотрены и вопросы двустороннего сотрудничества, причем в свете совместных поручений министерствам и ведомствам двух стран по наращиванию нашего взаимодействия. Мы констатировали успешное осуществление поставленных целей по всем направлениям – в сферах экономики, безопасности, науки и космоса, гуманитарных контактов. Ряд поручений уже выполнен. По-другим, работа продолжается и неплохими, на наш взгляд, темпами. Были согласованы и новые задачи, которыми обе стороны займутся в предстоящий период. Мирное использование, как я уже говорил, атомной энергии, противодействие гриппу птиц, культурное сотрудничество. Особо отмечу, что на прошедшей встрече с президентом Соединенных Штатов мы не ограничились обсуждением исключительно текущих проблем. Скорее, попытались взглянуть на российско-американские отношения с позицией будущего и, конечно, в более широком контексте развития системы международных отношений в целом. Я хочу поблагодарить наших американских партнеров за очень доброжелательную, конструктивную атмосферу, в которой прошла наша встреча. Большое спасибо вам за внимание. У нас действительно была очень хорошая дискуссия сегодня. На самом деле дискуссия началась вчера вечером, прелестный ужин. И хочу поблагодарить вас и госпожу Путину за... Гостеприимство. Надо признаться, что это замечательное место для проведения таких встреч, красивое место. Коттеджи очень удобные. И я думаю, что наши коллеги по восьмерке будут рады побывать здесь. В любом случае у нас была хорошая дискуссия сегодня утром, и вполне очевидно, что отношения между Россией и Соединенными Штатами хорошие. И, и являются важными. И важно, и чтобы они были много хорошими. И, есть многое, над чем мы должны работать. Мы обсудили Северную Корею и, и Иран. Это два сложных вопроса, которые и делаются менее сложными, сложными, потому что Россия, Россия и, Соединенные и, Соединенные и Соединенные Штаты готовы работать вместе, чтобы ясно высказать свою позицию обеим правительствам о том, о том что их амбиции в области ядерного оружия неприемлемы. Мы говорили о Ближнем Востоке. Я объяснил свою позицию, я уверен, что вы будете спрашивать об этом скоро. Президент говорил о своих озабоченностях. У нас те же самые озабоченности, правда. Мы озабочены насилием, которое там происходит. Это нас беспокоит то, что там происходит потеря невинных жизней. Господин президент Путин, как и я, Хотят, хотим, чтобы там был мирный диалог, и поэтому у нас была откровенная дискуссия по этому вопросу. Мы говорили о наших двусторонних отношениях. Я думаю, что указывает на силу наших взаимоотношений то, что мы смогли договориться о вопросах нераспространения. И не только договориться, а мы лидируем от этих вопросов. Я хочу поблагодарить господин президента за его руководство в этом вопросе. Мы говорили о ядерном сотрудничестве. И мы вскоре начнем диалоги о том, как можно лучше сотрудничать, когда дело касается мирного использования ядерной энергии. Мы говорили о борьбе с терроризмом. Государства стоят перед лицом угрозы терроризма, и мы хотим работать вместе, чтобы бороться с этой угрозой. И, конечно, мы так сказать, на философском уровне говорим. Когда вы в такой вот в непринужденной обстановке встречаетесь, вы можете говорить о таких философских вопросах, задавать вопросы о том, как принимается, например, решение. И мне было очень приятно вчера поговорить вечером и сегодня утром о том, почему господин президент принял те решения, которые он принимал, какие решения он намеревается принять. Я говорил своих. Очень важно, чтобы лидеры имели возможность ну, делиться, такими вот, делиться опытом подходом к вопросам, будь то подходом к философии, так сказать, правительства и управления. И я просто хочу сказать, что наши отношения хорошие. Я хочу поблагодарить господина президента за его гостеприимство, поблагодарить за прекрасную еду, за чудный подарок на 60-летие, который мне вчера дал. И благодарю за утреннюю встречи сегодня. По три вопроса с каждой стороны. Начнут, наверное, российские журналисты. А Газета ведомости, Анна, пожалуйста. Спасибо, добрый день. У меня вопрос к обоим лидерам. Первый вопрос к господину Бушу. Вот Россия на переговорах со своими зарубежными партнерами демонстрирует принципы открытости и прозрачности в экономике, но не всегда получает адекватный ответ. Вот мы видим это на примере переговоров по вступлению России в ВТО. Если я не ошибаюсь, с 2001 года Соединенные Штаты демонстрировали поддержку России по вступлению в ВТО. Но тогда почему до сих пор именно вы остаетесь ключевым препятствием для завершения этого процесса? Вы наверняка обсуждали эту тему на прошедших переговорах, расскажите об этом. И вопрос господина Путина. Вот с учетом таких а, сложностей, можем ли мы позволить себе отказаться от столь активной позиции по вступлению в ВТО? Спасибо. Uh, yeah, we're negotiators. Yeah. Yeah. Да, у нас, с нами сложно вести переговоры, это объясняется тем, что мы хотим, чтобы то соглашение, которое мы, мы придем, Congress. было принято нашим Конгрессом yeah. Соединенных Штатов. То есть, когда мы ведем переговоры по договору, по соглашению, должно быть утверждено. Но я считаю, что мы справедливо ведем наши переговоры. И те, кто ведут переговоры за столом переговоров, пытаются достичь всех целей, которые мы поставили, а именно вступление России в ВТО. Мы хотим этого. Мы будем продолжать вести переговоры. Видимо, там было неправильное заявление в прессе, что соглашение было достигнуто. Но оно было почти достигнуто во многих областях. <ган -2> но остается еще работу, которую необходимо проделать. Мы говорили об этом сегодня. И я сказал господину президенту, что мы будем продолжать вести переговоры. Он уверил меня в том, что и российская сторона будет вести переговоры с намерением достижения соглашений, которое было пока понимает, сложно достичь. Это. Я понимаю я это, том, но дело в том, что на самом деле желание достичь такое соглашение существует. Мне и моему гостю моему другу, президенту Соединенных Штатов, Джорджу Бушу, часто задают вопрос, ли, помогают ли наши личные отношения продвигать те или иные вопросы, решать двухсторонние международные проблемы. И, и я все время говорю и знаю, что он так считает, что такие личные отношения, неформальные, помогают нам работать. Должен вам сказать, что они в то же время не мешают нам отстаивать свои национальные интересы в той или иной сфере. Переговоры по присоединению России к Всемирной торговой организации носят совершенно конкретный, счетный подчас характер, выражающийся в тоннах, в, в миллиардах, в миллионах рублей долларов. Это сложный процесс, который идет годами. Не могу сказать, что эта сложность для нас стала неожиданной. Мы будем работать дальше, отстаивая, конечно, наши интересы, интересы нашей развивающейся экономики. Спасибо. Насилие на Ближнем Востоке растет, несмотря на призывы к сдержанности. Что можете вы, президент Путин и президент Буш, сделать, чтобы оставить это насилие? Оставить эту борьбу, учитывая, что есть расхождение между союзниками здесь, относительно вопросов, используют ли э, наши э, союзники чрезмерную силу. Я думаю, что все стороны хотят, чтобы насилие прекратилось. Я лично считаю, что лучше всего сделать это, э, это путем понимания того, почему это происходит в первом э, в на начале. происходит это потому, что Хецбала запускает ракеты из -за Ивана. На Израиль И потому что Хезболла захватила двух израильских солдат. Вот почему происходит это насилие. Лучше всего остановить это насилие, это чтобы Хезболла прекратила свои нападения, сложила свое оружие. И поэтому я призываю Сирию оказать влияние на Хезболлу. Вот о чем я беспокоен. Меня беспокоит то, что мы движемся по пути прогресса к двугосударственному решению на Ближнем Востоке. Министр Израиля приехал в Вашингтон и говорил о своем желании, чтобы демократии жили друг возле друга. И это как раз стратегическое видение для Израиля для Ближнего Востока. Он двигался в этом направлении. Он пытался связаться с президентом Аббасом, которого мы поддерживаем. Он попытался найти соглашение со странами в этом регионе для того, чтобы осуществить это видение. И по мере того, как это видение продвигалось вперед, определенные террористические элементы стали действовать, чтобы прекратить движение вперед демократии. Воинственное крыло Хамаса приняло решение атаковать и захватить Людей Хезболла приняли решение, чтобы прекратить, пресечь продвижение по направлению двугосударственного решения. В коротком плане необходимо, чтобы Хезболла прекратил свои нападения, а в долгосрочном плане необходимо, чтобы страны и в мире, и в этом районе поддерживали тех, кто поддерживает развитие демократии. Согласен с тем, что то абсолютно неприемлемым является попытка достижения каких бы то ни было целей, в том числе и политического характера, путем применения силы, путем похищения людей, нанесения ударов по территории независимого государства со стороны другого государства. Это все так, и в этом отношении мы считаем озабоченности Израиля обоснованными вместе с тем мы исходим из того что применение силы должно быть сбалансированным и в любом случае кровопролитие должно прекратиться как можно быстрее это должно быть отправной точкой для того чтобы были созданы условия по разрешению всего комплекса вопросов эскалация насилия на наш взгляд не приведет к позитивным результатам во всяком случае у нас общий подход с президентом Северной Штатов заключается в том, что мы будем предпринимать все необходимые усилия как с одной, так и с другой стороны. И, надеюсь, наши коллеги по восьмерке нас поддержат. Мы найдем здесь все-таки то, что нас объединяет для того, чтобы как можно быстрее привести ситуацию в такое состояние или к такой позиции, с которой можно было бы достичь конкретных результатов, не только по прекращению боевых действий, но и по выстраиванию благоприятной обстановки для развития как Израиля в безопасных границах и условиях безопасности, так и для строительства независимого палестинского государства. Телеканал Раши Тудей, пожалуйста, случае. Госпожа Президент, разрешите обратиться к Вин президентам. Было много вопросов о распространении системы доставки и так далее. Могли бы поделиться тем, о чем мы говорили по этому поводу? Все видят, что у вас хорошие взаимоотношения. Видите ли вы какое-либо ухудшение отношений между вашими странами на государственном уровне? Обсудили ли вы распространение оружия массового уничтожения и, uh, уничтожения и средств доставки? Каковы результаты ваших переговоров? Uh, sure да, конечно, мы это обсуждали. Мы говорили о наших озабоченностях относительно того, что Иран пытается создать оружие ядерное оружие, не имеет возможность создать такое. говорить о Северной Корее, и результаты наших переговоров следующие. Мы договорились дать одинаковый сигнал. А, Руководитель обеих этих стран. И поэтому мы работаем вместе с Россией, с нашими партнерами, по Совет безопасности, чтобы раз... создать там заявление о Совете безопасности. Когда иранцы увидят, что Россия и Иран работают вместе по этому вопросу, они поймут всю серьезность наших намерений. И поэтому мы, да, действительно, конечно, уделили время обсуждению этого вопроса. А, мы говорили о той угрозе, которая стоит перед такими великими странами, как Россия. Россия и Соединенные Штаты. Худшее, что может произойти, это если террористические организации создадут оружие массового уничтожения. Обе страны испытали на себе. Терроризм знает, что значит, когда люди умирают. Россия пострадала в результате Беслана, это одно из самых худших нарушений в истории России, когда террористы захотели убить своих детей и убили детей. Это оружие массового уничтожения будет еще даже больше катастрофы. Конечно, мы говорили об этом. А что касается отношений между нашими странами, то я считаю, оно хорошее. Есть скептики с обеих сторон, которые сомневаются в том, что наши взаимоотношения в России... Люди некоторые беспокой... спрашивают о том, каковы мотивы Америки, в России, в Америке происходит то же самое. Но ну, это происходит, когда у вас большие страны, которые имеют свое влияние, когда у вас есть руководители, готовые принять сложные решения. Я бы, с моей точки зрения, охарактеризовал наши взаимоотношения следующим образом. Они сильные и необходимые. Вот, что я хочу здесь сказать. Сильные взаимоотношения сделают мир более хорошим местом, потому что мы сможем лучше справляться с проблемами, которые стоят перед нами сегодня. Я уже говорил, что мы не будем принимать участие ни в каких крестовых походах, ни в каких священных союзах. И это так. Я подтверждаю еще раз нашу позицию по этому вопросу. Но наша общая задача заключается в том, чтобы сделать мир более безопасным. И мы, конечно, будем работать со всеми нашими партнерами, включая Соединенные Штаты, для решения этой задачи. Именно поэтому мы... Объединяем наши усилия с другими странами восьмерки. И должен сказать, что это не какой-то заговор в отношении какой-то из стран, где возникает та или иная проблема, или ракетная, или ядерного распространения. Мы ищем не только возможность контролировать те или иные процессы, мы ищем возможность обеспечить их законный доступ к современным ядерным технологиям. И именно на это направлены наши совместные инициативы по созданию международных центров по обогащению ядерных материалов, урана в частности, и по переработке обогащенного или отработанного ядерного топлива. Это не односторонние действия, направленные на то, чтобы кого-то к чему-то не допустить. Это поиск таких решений, которые обеспечили бы развитие в мире и в то же время сделали бы это развитие безопасным с точки зрения нераспространения ядерного оружия и ракетных технологий. Мы удовлетворены тем уровнем контактов на рабочем уровне, который у нас имеется и в двухстороннем плане, когда мы встречаемся на высшем на уровне и в Совете Безопасности Организации Объединенных Наций. Будем вместе работать дальше, в том числе и сегодня вечером и завтра в ходе, в ходе дискуссии с нашими партнерами, коллегами, которые приезжают в Петербург. Господин президент. Мы знаем, что вы говорили о Иране и Северной Кореи. Но продвинулись вы вперед по этим вопросам. Говорили вы о специфических шагах, которые будут предприниматься, скажем, в отношении Ирана, скажем, в соглашении Ирана по санкциям ООН или по Северной Корее? И будет ли Россия готова голосовать за санкции в ООН, чтобы остановить подготовки Ирана, создать ядерное оружие? Мы... Говорили стратегически по обеим вопросам, но мы ведь не впервые говорим о том, как решать проблемы. Может, вы помните, что Россия предложила очень интересный путь вперед для Ирана. Именно Правительство Путина сказало иранцам, что если вы хотите гражданскую программу ядерную, мы вас поддержим в этом. Однако, мы будем предоставлять топливо, и отработанное топливо мы собер... Везем, возьмем назад. Я думал, что это очень творческий подход к решению проблем. Я решительно поддерживал Итак, эту инициативу. И отвечая на ваш вопрос, это ведь не впервые мы обсуждали стратегию по тому, как решить эту проблему. Да, конечно же, мы говорили, что и нет, Я не буду вам говорить подробности этого разговора, однако я вам скажу следующее, что есть общее согласие о том, что необходимо сделать что-то в рамках ООН. И я уверен, что мы сможем этого достичь. Есть соглашение о том, что нужно предпринять какие-то меры в отношении Северной Кореи через ООН. И все должны здесь понять, я вот что хочу сказать. Дипломатия – это не только две страны, которые говорят, вот так будем поступать. Дипломатия заключается в следующем – это готовность двух стран работать. С другими странами, чтобы найти общую формулировку и чтобы мы одним голосом могли высказать одну мысль. А именно то, что Путин не развивает ядерного оружия. Мы хотим, чтобы Корейский полуостров не имел ядерного оружия. Россия разделяет эту цель. Китай, Япония, Южная Корея разделяет эту цель. У нас есть общая цель. И теперь мы вырабатываем формулировку. Я думаю, что наша встреча была очень конструктивной знаете, я уже много раз на этот счет высказывался. Могу повторить еще раз. Национальным интересам России не отвечает распространение ядерного оружия. Тем более в таком взрывоопасном регионе мира, как Ближний Средний Восток. Мы об этом прямо и честно говорим нашим иранским партнерам. И говорили об этом всегда. Здесь нет никакой новизны в нашей позиции. Но мы исходим из того, что мы должны найти эффективные пути обеспечения безопасности в мире, эффективные дипломатические шаги, которые бы не разорвали вот эту достаточно тонкую нить переговорного процесса и поиска взаимоприемлемых решений. И мы удовлетворены сегодня тем, как идет сотрудничество между Россией и Соединенными Штатами по этому направлению. Терехов, Интерфакс, пожалуйста. Я прошу прощения, но я хотел бы все-таки немножко продлить вопрос моего американского коллеги. Поконкретнее. Вы все время говорили по иранской ядерной проблеме, что было и что-то когда-то будет. Вот могли бы вы, вот существует сейчас иранская ситуация с иранской ядерной проблемой. Вот, как вы ее сейчас видите, и самое главное, а что нам ждать дальше? Я вижу, что мы делаем прогресс, потому что Россия и Соединенные Штаты согласны, что Иран не должен иметь ядерного оружия. Иранцы должны понять, что мы говорим одним голосом. У них не должно быть оружия. Это прогресс. My judgment is they're, they're testing the resolve of, of, of, of the parties to determine whether or not we really are resolved to work together to prevent a weapon. And the clearer the better off, the uh, closer we'll be to them, recognizing there's a better way forward. We've made our choice, that's progress. To work together to achieve a common goal. That's now the choice is theirs to make. I have, I have said the United States, States will change our posture if so the Iranian the government does what they've already said they, said they would do, do. To to verify, the enrichment program. Uh, uh, program. At which point, they do so, we will come to the negotiating table. sit side by side. Negotiating together Сейчас. to send a common message, мы we will come to the table. Вместе, It's the Iranian people than а uh, then then to be isolated because переговоры. of their government's actions. And so uh, I Поэтому я считаю, что мы проделали хороший прогресс по этому вопросу. Yeah. Я вижу, что представители российской и американской прессы сговорились и мучают нас одними и теми же вопросами. Что вы соглашаетесь или вы похоже на соглашаетесь для меня? Может старый, может не обязательно старый, но в общем соглашаетесь. Хочу добавить, что было сказано Джорджем, сказать следующее, Россия согласилась принять участие в шестистороннем формате обсуждая иранскую ядерную проблему. Мы исходим из того, что в ходе выработки позиций шести стран мнение России будет учитываться. И мы видим, что наши партнеры действительно ведут себя именно таким образом. Что это означает для нас? Для нас это означает, что если мы будем вырабатывать общие, подходы к этой непростой проблеме, то мы будем добиваться исполнения наших общих решений. Об этом мы прямо и честно сказали и нашим иранским партнерам, в том числе и я сказал об этом во время встречи с президентом Иранской Республики в Китайской Народной Республике совсем недавно. Так что действительно, крайне важным является Подход, согласно которому страны, ведущие этот переговорный процесс, были бы в состоянии выработать общий подход к решению этого вопроса. Но этот подход должен быть сбалансированным и учитывать интересы иранского народа в его стремлении развивать современные высокотехнологичные производства, в том числе и ядерные. Повторяю, это должно быть сделано при обязательном условии нераспространения и не просто обеспечения, а улучшения ситуации в мире в сфере безопасности. Кирен Боэль. Президент Буш, Вы сказали, что Вы хотите, уважительно путем, обсудить Ваши озабоченности относительно демократического развития в России с президентом Путином. Как это произошло? Я знаю, что много говорили о российско американском отношениях, но могли Вы поговорить вот именно об этом вопросе, И как расхождение во мнении по вопросу демократии, влияют на наши взаимоотношения. Я думаю, что у нас хорошая была дискуссия. Не впервые Владимир и я обсуждали нашу философию управления. Я делился с ним моими чаяниями для наших стран. Он говорил о своих. Я говорил о своем желании способствовать раз развитию в разных частях мира, скажем, как в Ираке, где есть свобода религии прессы. и прессы. Я знаю, что многие люди в мире говорили о том, что и в России хотелось бы того же самого. Но я говорю, что в России есть демократия российского стиля. Она не должна быть как Соединенные Штаты, как Владимир сказал мне. Вчера у нас есть разные истории, разные традиции. А пусть он сам... Forward, опишет вам свои намерения, как двигаться вперед, но он делится сво своими идеями со мной. Here, <laughs> <a> <laughs> like, example, И я, например, задавал вопрос so относительно, как вы способствуете Now, I mean, the, uh, развитию uh, земельной собственности. Мы обсуждали это, обсуждали решение, которое правительство должно предпринимать, в том о том, как способствовать Частная собственность на землю, свыше ]suspense. того, что уже было сделано. Это была хорошая дискуссия. Он сильный человек, он готов слушать, но также объясняет мне, что он не хочет, чтобы кто-то другой говорил ему о том, как управлять его собственным правительством. Я это вполне понимаю, у нас хорошие были за... разговоры, взаимоотношения. Пусть он сам для себя говорит. Нам бы, конечно, не хотелось, чтобы у нас э, была такая же демократия, как и в Ираке, скажу честно. Just Но... Подождите. Но мы действительно много говорили на эту тему а, и по инициативе президента Соединенных Штатов, да и, собственно говоря, и по моей собственной инициативе. А, мы действительно исходим из того, что лучше нас никто не знает, как мы можем укреплять собственное государство. Но мы точно знаем, что мы не можем его укреплять, не развивая демократический институт. И мы, конечно же, будем это делать. Но делать это будем, конечно, самостоятельно. Вместе с тем, вот э, по... Э, в той форме, в которой мы, говорили об этом вчера и сегодня, мы считаем это не только приемлемым для нас иметь такие дискуссии с нашими партнерами, но я лично полагаю, что это и полезно, потому что когда э, речь идет, э, когда это делается в непредвзятой форме, э, в, э, в дружеской форме, э, объективно, признавая проблемы в различных частях мира, признавая, что проблемы с демократией носят универсальный характер. Это не российские проблемы. Проблемы с правами человека и демократии это уни... носят универсальный характер. И вот когда мы от... честно и открыто беседуем на этой теме, так, как это было вчера вечером и так, как это вот сегодня было, я думаю, что это всегда пойдет на пользу. Дамы и господа, спасибо большое за внимание и участие. Мы заканчиваем. До встречи. Всего всем доброго.